здравствуйте дорогие мои друзья сегодня поговорим с вами о такой замечательной технике, как перепросмотр уже не раз я говорю вам об этом и многие люди которые ко мне обращаются я всем рекомендую эту технику но прекрасно знаю что люди ленятся потому что эту технику надо достаточно легко освоить и Настолько она облегчает жизнь и вообще существование, что ну, эти собаки тут ходят и мешают. <св> что ну, реально реально она помогает поднять энергетический уровень, мистический уровень, разобраться с душевными проблемами и часто решить очень, очень многое. Так, что такое? Собаки тоже участвуют в беседе. Решить очень многое. Даже в текущем. И, конечно, мало кто из вас смотрит «Мистические техники». А кто кто смотрит, то редко их выполняет. Ну, вносит их в свою жизнь. Даже если попробует, подумает, ну, какая-то ерунда, буду я этим заниматься. Я лучше кнопки в телефоне понажимаю, там, видосики буду пересылать всем подряд. Беседовать во всяких там форумах. Умничать или наоборот. Но каждый из нас должен развиваться. И техника перепросмотра в этом ну, огромное подспорье. В чем же она заключается? Дело в том, что мы, ну как, как существа и весь этот мир это энергия. И живя здесь, взаимодействие с друг другом, проходя различные ситуации, жизненные уроки, мы цепляем на себя чужую энергию и отдаем свою. Вот знаете, как будто мы. Все время теряем. Наша энергия остается в прошлом. Вот прямо в прошлом. Поэтому часто люди уже в возрасте, они как бы в будущем себя и не видят. Они лицом повернуты в прошлое. Идут спиной вперед. И, конечно, это тяжело. И все больше и больше энергии остается в прошлом. Все тяжелее и тяжелее идти вперед. Только те, кто пытается практиковать, делать медитации какие-то практики или осознанно работает с этим. Они, несмотря на возраст, всегда достаточно жизнерадостны, свежие и полны энергии. Во многих религиях существуют вот эти там, покаяния, какие-то исповеди. Это все, собственно говоря, техники перепросмотра, просто оформленные в, в каком-то виде. Часто очень странным, ритуальным. А на самом деле смысл имеет именно техника возврата своей энергии из этих событий. Потому что там она уже не нужна, она нужна вам, здесь и сейчас, в настоящий момент. Она не нужна там в прошлом, она там только пылится и гниет, и остается, и забирает ваши силы. С каждым днем вы теряете силы по капле, поэтому и только техника перепросмотра позволяет их вернуть вам обратно, потому что они так, так же там остаются. В чем она заключается? Просто вспоминание. Вот вспоминание и дыхание. Но дыхание это уже вспомогательные вспомогательная вещь. Вы просто дышите и вспоминаете с намерением отдать свою энергию, то есть взять Забрать свою энергию из этого события и отдать чужую. Вот и все. Просто дышите, покачивая головой. Вдох. Вспоминаете, забираете свою энергию, выдох, отдаете чужую. Это не значит, что надо прямо там резко что-то. Головой прямо как бы можете в задумчивости сесть или даже лежа. Можно не обмахивать головой эти события, но это все равно придает роль. Вы как бы вдыхаете, вспоминаете, на выдохе отдаете. Забираете свою энергию, отдаете. Спокойный процесс. спокойный и совершенно необременительный. Но что-то часто. Часто это посторонние программы мешает вам заняться вот таки, такой простой вещью. Вас больше будет толкать что-то там, посмотреть, действительно, напечатать какой-то отзыв или возмутиться чем-то, а поработать над собой, над своей, над своей энергетикой. Вам лень, хотя не занимает ничего. И достаточно просто. Просто вдох от левого плеча к правому плечу. Но здесь у меня, наверное, камера зеркальная, поэтому, наверное, получится наоборот. Так что это спокойное дыхание, без напряжения, можно не глубокое, Просто дышите, намерение взять свою энергию, отдать чужую, взять, отдать. И это событие у вас перед глазами, вы его вспоминаете, пока оно перестает быть э, ну, энергоемким. Вы уже вспоминаете это без, без эмоций. Лучше все это проделывать на, э, так сказать, освоить эту технику на ближайших событиях. Знаете, мне часто приходят... Ну, на WhatsApp, на телефон, сообщения, много хороших сообщений, но приходят часто и негативные, какие-то проклятия, будь ты проклят за то, что пудришь людям мозги, ты там шарлатан, ты сумасшедший, или просто там, почему ты, кто, кто нибудь там пишет мне, почему не отвечаешь на, на, мои, эти, на мои сообщения. Как будто, знаете, я что-то обязан кому-то отвечать. У меня очень много сообщений, чисто физически. Я не успеваю даже прочесть многие. Много присылают видео, каких-то материалов. Если бы я всем этим занимался, то целыми днями я бы это и делал. И там, отвечай на мои. Я там верховный из верховных. Отвечай. Ну, ничего, что, верховный, пишешь мне сам, значит, должен быть умным. Зачем мои эти скромные... Скромные ответы нужны. Ну, в общем-то, видите, негатива много действительно. там Сегодня там какой-то твой канал надо было назвать болтологией, а не мистическими практиками. Ну, это, это еще такое мягкое. То есть, видите, люди, как говорится, гордые, все время пытаются перевалить свою энергетику на кого-то. Чем более запачканный человек, тем он больше старается эту грязь отдать другим. И если вы ну, или возмущаетесь, или молча это переносите, все равно вот эта энергия остается, понимаете? И она заляпывает вас, и вам становится тяжело, неприятно смотреть на этот мир, неприятно вообще думать, дышать. Даже если вы вот хороший, добрый человек, или даже если вы какой-то воин, и все время бросаетесь там, Пытаетесь выйти на отношения, вам становится тяжело. Грязь налипает на вас. И энергию свою вы там оставляете. Понимаете? И даже вот в таких делах, вот просто прошлый день, произошло какое-то событие, вот или череда событий. Пусть больших, маленьких, но в чем-то вас задели. Кто-то кто вам что-то сказал неприятное, написал, даже подумал о вас. И вот просто посидеть, подышать забрать свою энергию, отдать чужую, забрать свою, отдать чужую. Это очень достаточно просто, и день вас превращается в более легкое. То есть вы уже энергию за этот день не отдали. Буквально 5-10 минут, и, и она снова с вами. Просто если вы с ней как бы ляжете спать, вот с этими событиями, переспите с ними, вот так вот, то уже это впитается в вас, на следующий день она будет глубже в вашем энергетическом теле, уже дальше проникнет и будет больше искажать. И часто вот какие-то события прошлого, даже детства, уже находятся внутри человеческого тела в виде затемнений, пятен, каких-то странных конструкций, и это отравляет всю жизнь человека. Он не понимает, почему его не везет, почему у него такой вот... То есть вот, вот, вот настолько перепросмотр помогает вычистить многое, всего лишь немножко позаниматься. Тоже вот как медитация, просто вспоминаете спокойно события своей жизни, не дышите. Навязчивые мысли, какие-то образы, которые, может быть, вот истощают какая-нибудь там глупая песенка, какой -то, какой то вертится, и вы не можете ее выбросить из, из головы. Это тоже вот посторонняя программа, которая внедрена в вас и работает, истощает вас. Как, какие-то мысли о своей внешности, о том, кто, кто вас думает. Это тоже посторонние, посторонние воздействия. И снять его тоже, вот, пока оно свежо, можно перепросмотром. А вообще, то есть, если человек вообще перепросмотрел всю свою жизнь, ключевые моменты, какие-то и мелкие, и крупные, у вас очень обостряется память. То, что вы не помнили раньше, не значит, что вы об этом забыли. Особенно какие-то травматичные вещи. Э -э вроде все уже закрылось волнами памяти, временем. И кажется, время лечит. Лечит, но энергия-то остается. То есть, то, если вам не больно сейчас, то вы реально прикоснулись к этим событиям, опять эту боль возродите. И поймете, что там есть энергия. Поэтому не за один раз, может быть, крупные... Крупные такие события за несколько раз. Продышать, почувствовать, забрать свою, отдать чужое. Забрать свое, отдать чужое. Подумать, вот как бы омахивая немножко головой. Расслабленно, ни в коем случае нельзя напрягаться. Расслабленно, сидя, даже лежа можно. И работать, работать, работать. С каждым днем у вас начнет прибавляться энергия. У вас начнет обостряться чувствительность при хорошем, так сказать, при большом перепросмотре у вас начнут открываться воспоминания прошлых жизней, что тоже очень важно. И не просто они какие-то будут фантастичные, которыми можно похвастаться перед кем-то, а это будут реальные воспоминания, которые вы, или реальные навыки, которые вы уже сможете использовать в этой жизни, что тоже очень важно. Ну, друзья мои, не знаю, убедил я вас в этом. Или не убедил, но надо какое-то время в этой жизни уделять своей душе, своему телу, заниматься и духовными практиками, и физическими, развиваться в любом возрасте, в любом состоянии, даже если там, может быть, серьезно больные, истощены, надо делать первый шаг. Возможно, даже если вот не можете двигаться, Перепросмотр позволит вам очистить энергетику, а если она будет чистая, то начнет восстанавливаться и тело, и здоровье. Все очень связано, потому что энергия первична. Стараюсь убедить, стараюсь, но знаю, что, что, что скажете. Да. Свести, свести. Все, друзья мои, счастливо, пока.